Чакры, дисплицны. Чакры очень важные центры, и хочу развеять право один. Многие часто говорят, что чакры закрыты, чакры открыты. Чакры не могут быть закрыты, потому что много ну, тогда не живет совсем. Их нужно дисплицнуть, балансировать. Были идеально чтобы чакры должны активизироваться и балансироваться. Ну много или ну, мало. Они наполняют нас жизненной силой, потому что как Майкл говорим, Страны. И энергия через чакры попадает а, дальше в нервные сплетения. Это тема вот. И очень важно держать чакры в порядке. Чем больше они открыты, но опять же, это все относительно, они должны быть сбалансированы в первую очередь. Энергия поступает через тело, и тем более реализованные мы живем. И тем лучше наши энергии. И очень важно понять, что чакры отвечают и за наши способности, и за наши эмоции, и за наши подпорожья, э, вот, даже отношения с людьми очень влияет на нашу, нашу силу, нашего духа. Да, теперь всем. Ну и начнем, начнем, наверное, с первого особое внимание я хочу сегодня уделить э, вот, эмоциям, которые связаны с нашими чакрами. Мы говорим о том, что наши три нижние чакры, они не низкие вибрации, три верхние более высокие вибрации, а сердце это как посоединит. И вот очень часто так бывает, что три нижние чакры, они эмоции очень часто нам закручивают те эмоции, которые не очень позитивные, скажем так. И поэтому надо на это обратить внимание. И вот если вы это чувствуете, значит, что то надо перестроиться и, опять же, поработать с нижними, а, с нижними чакрами. И я скажу как. Кстати, у меня в конце была очень, очень, очень интересная медитация, которая активизирует вашу чакру. Так вот, если чакра первая не сбалансированная, которая так и называется, ручака, да, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх, вверх. И вот это чувствуете, нормально А если она работает нормально, то вы ощущаете себя ниже свои обстоятельства. Вы не подгласны никаким страхом, вас нет нервозности. И поэтому это очень, очень, очень важно А вторая чакра, ее эмоции, это часто бывает так, что ощущение эм, гармонии отношения с людьми, жажда каких-то эм, страстей, бывает даже повышенная самооценка. Эта чакра так и называют, ее так и называют чакра удовольствий и межличностных отношений. Кстати, если вот желание вот этих отношений возникает на второй, во второй чакре или ощущение себя в своем теле такое хорошее, хорошее ощущение, то выражается это потом в пятой чакре. Так что вторая и пятая чакры, мы об этом чуть-чуть позже скажем, вторая чакра и пятая очень связаны между собой. А следующее… Чакра называется на санскрите Манипура. И она расположена… Это солнечная скрета. Если она в дисбалансе, то человек захватывает гордыня, жажда славы и обиды. Если вы чувствуете, что вы обижаетесь на кого-то или на что-то, вот стоит обратить внимание на работу этой чакры. Третьей, которая находится в солнечном сплетении. Ну а если же все хорошо, то человек чувствует свою индивидуальность, свою значимость, он уверен в себе, он полон оптимизма и обычно успешен и очень харизматичен, кстати. Вот, если мы двигаемся дальше к четвертой чакре, которая расположена в центре груди, эта чакра как раз является соединением. Между нижними и верхними чакрами. И в первую очередь это любовь. Любовь к самому себе, любовь к остальным, в смысле к окружающим, любовь к природе, ко всему, что у нас вокруг нас. И если эта чакра гармонична, то человек может, он чувствует ощущение радости постоянное. У него есть сострадание другим людям, но это все сбалансировано. Это не чрезмерное сострадание и жертвенность да, стремление угодить кому-то другому. Это такое сбалансированное ощущение, когда вы отдаете, берете себе и отдаете другим людям тоже. Если мы говорим о болезнях, то сюда могут относиться вот легких, которые как раз находятся на уровне этого, этой чакры. Следующая это чакра Вишудха. Она отвечает за творчество, за речь, за умение правильно выражать свои мысли и говорить правду, то есть выражать свою внутреннюю правду вслух и не бояться на то, как на это, как на это отреагируют другие люди. И если вот это творческое наше творческое наше начало зарождается во второй чакре, то в пятой оно уже обретает свойства активности. То есть здесь мы уже выдаем, как говорится, на гора то, что мы зародили во второй чакре. Да? Вы понимаете, вторая чакра — это там, где не только рождаются наши какие-то идеи, но там, где рождаются дети, в том числе, там рождаются идеи, и мы их уже можем выразить на уровне пятой чакры, когда говорим. А Сбалансированная пятая чакра — это также умение хорошо говорить, но в то же время меня слушать. Я хочу сейчас остановиться на нескольких примерах. Часто делаю в офисе вот диагностику специальных приборов. И у многих людей а, вот пятая чакра, она просто, просто очень большая. То есть на этом приборе видно, когда у нас очень много энергии в чакре или, наоборот, мало энергии. Если пятая чакра — а у нас открыто бывает так, что человек говорит, да, я работаю, я связан с людьми, я очень много работаю, очень много говорю, разговариваю, общаюсь, но так как чакра это не сбалансирована, значит, говорит о том, что человек не умеет слушать. И как это важно в нашей жизни, не только умеет говорить, но еще и уметь слушать. И часто также бывает, что если эта чакра не сбалансирована, то человек просто не может выражать себя правильно словах, и он очень самонадеянный, бывает надменный, загматичный и даже, даже лживый. С этим связана и ненадежность человека. Ну а если говорить о болезнях, то это болезни горла, частые ангины, щитовидка у нас здесь расположена. Те, те кто знает, что они имеет проблемы с что за очень большое внимание нужно уделить именно этой пятой чакре. Ну и двигаемся дальше, двигаемся дальше, наша шестая чакра. Она расположена в области третьего глаза. Это, конечно, ясновидение, интуиция, самого себя, через, вот, через это жажда стремления к знаниям, это мудрость. И часто возникают у людей, тех, у кого хорошая развитая интуиция, у них возникают образы. И они понимают ситуацию в целом. Если вы чувствуете, что вы не всегда верите себе, не всегда верите своей интуиции, то тоже нужно обратить внимание на этот чак. Ну, если говорить о здоровье, то это наши глаза, уши все, что расположено в этом уровне. Ну и последняя чакра — это самая-самая серьезная чакра, которая связывает наш, нас с космосом, которая отвечает за наш духовный потенциал, доверие вот, всему миру в целом. Часто бывает, что, что, опять же, я вижу на многих репортах, что люди улетают куда-то, у них вот верхняя чакра открыта, а нет заземления, поэтому нет баланса. Вот, во всем нашем энергетическом теле. Очень-очень важно иметь такой баланс, чтобы чакры были сбалансированы. Я думаю, что вы тоже есть у вас какие-то места, центры, где можно проверить это, это. очень важно. Есть люди, которые видят состояние чакр. Кстати. Вот. Ну, в общем, это примерно, примерно вот сейчас так. А в конце мы сделаем медитацию. Друзья, Во-первых, во хочу все сказать, что каждая чакра имеет, имеет свою да? вибрацию, да? Да, да. И, наверное, и многие и вас знают, что это тора мифасоля Синод. Каждая чакра чакр имеет и... звук к определенному санскрите. Я, Я постараюсь вам одновременно и... делать все. То есть мы будем работать и со светом, и с концентрацией, и вот с этими санскритскими мантрами. Они называются Bijumantras. Bijumantras. Хотите, пожалуйста, удобнее, ставитесь, где бы вы ни находились сейчас на стуле, лучше всего сидеть. Если вам удобно здесь под луса, пожалуйста, тоже можете это сделать так, как вам удобно. Давайте. Мы закрываем, закрываем, все закрыты глаза, надеюсь. Обратите внимание на то, чтобы у вас была спина прямая. Макушка находилась на одной линии скопчика. Отдых прижат к верхнему дню. Прислушайтесь к своему дыханию. Дышите свободно и спокойно. Без напряжения. Вдох и выдох. Вдох. И выдох для выдохе мышцы полностью расслабляются. Отрегулируйте свой дыхание на этот режим и дышите осознанно. Ваше, Ваше тело, тело полностью расслаблено. Расслаблены ноги, расслаблены колени, расслаблены тело. Руки, плечи, возле расслабленной шеи и голова, слушавшись то, как бьется ваше сердце. И сосредоточьтесь на его пульсации. Его пульсации. Еще, Еще раз взором. взором пройдитесь по всему вашему и телу и постепенно, постепенно расслабьтесь. Начинаем, начинаем с первого чакры это звук лам можете, можете повторять звук про себя или, или вслух вслух лам лам лам лам лам -ЛА -ЛА -ЛА.